Евросоюз сегодня отключил от международной системы SWIFT семь российских банков. Причем британский премьер Джонсон похвастался перед парламентом, что это непростое решение европейцы приняли под его давлением. Но Брюссель уже ощутил на себе цену санкций. Начался стремительный рост цен на газ, уголь и пшеницу. О происходящем в Европе Александр Хабаров. В топе британских новостей сегодня известие о том, что Роман Абрамович собирается продать футбольный клуб Челси. Об этом сообщил один из потенциальных покупателей, швейцарский миллиардер Ханс Юрквиз. Абрамович пытается продать все свои виллы в Англии. Он также хочет быстрее избавиться от клуба «Челси». Во вторник я и еще трое людей получили предложение купить «Челси» у Абрамовича. В британской прессе пишут, что Абрамович готов продать свой клуб за 3 миллиарда фунтов стерлингов. Тема горячая. Фамилия владельца «Челси» сегодня звучала в стенах британского парламента. Но перед началом заседания депутаты устроили овацию украинскому послу, который наблюдал за происходящим из галереи для посетителей. У британских депутатов теперь новый дресс-код. На либо желто голубые ленточки, либо флажки. Спикер Нижней палаты Линдси Хойл надел галстук цвета украинского флага. Многие депутаты последовали его примеру, приведя свой гардероб в соответствии с текущим моментом. Но дебаты начались с вопроса о лондонском имуществе российских бизнесменов. На прошлой неделе премьер-министр сказал, что Абрамович находится под санкциями. Позже он исправился, сказав, что это не так. Ну Мы и с какой стати он Мы не под санкциями? Господин спикер, я думаю, палата представителей должна гордиться тем, что мы уже сделали, и я могу сказать, нам еще многое предстоит сделать. Благодаря полномочиям, которые взяли на себя эта палата и это правительство, мы можем ввести санкции против любого человека, любой компании, связанной с режимом Путина. По словам Джонсона, британское правительство готовит новый санкционный список фамилий состоятельных россиян. Дошло до абсурда. В парламенте стали обвинять в аморальности адвокатов, защищающих клиентов. Из России. Вы должны задаться вопросом о репутации, которую эти люди получат через несколько лет. Но даже если у попавших под санкции и будет правовая защита, то, например, при заморозке активов решение суда не требуется. А вернуть их обратно — это уже серьезная проблема. За ситуацией с тревогой наблюдают те, кто раньше считал Лондон своего рода сейфом для накоплений. В российском посольстве в Британии уже фиксируют факты притеснения соотечественников и угрозы, которые поступают в адрес самих дипломатов. По части угроз. Конечно же, они приходят на различные номера в посольстве, на электронную почту, телефонных звонков. правда, немного, но такое есть. Что касается сограждан, то мы отмечаем элементы попытки дискриминации. Они есть действительно в школах, в институтах. Российским судам запретили заходить в британские порты. Если нынешнюю волну русофобии не остановить, то она вполне может перерасти в так называемую культуру отмены, под которую попадет все связанное с русскими или Россией. Одной России местному парламенту уже недостаточно. Прозвучали призывы ввести санкции против Казахстана и Азербайджана за то, что они поддерживают Путина. Министерство иностранных дел Казахстана тут же вызвало для разъяснений британского посла в этой стране. Английская пресса углядела российский след даже в недавней забастовке работников лондонского метро, потому что один из профсоюзных лидеров в 2015 году побывал на Донбассе. Насколько профсоюз железнодорожных работников близок к России Владимира Путина? Британские журналисты абсолютно серьезно спрашивают министра обороны, они а пора бы лишить российскую боевую авиацию возможности находиться в небе над Украиной. Если у вас есть бесполетная зона, вы должны устанавливать там запреты. В этом случае британские истребители будут сбивать российские, вероятно, над Украиной. Это приведет к срабатыванию пятой статьи НАТО и все 30 стран придут друг другу на помощь. Срабатывание этой статьи приведет к войне против России по всей Европе. Это не та позиция, на которую готовы пойти члены НАТО. Само внушение кого-то доводит до истерики. Лондонская фирма, занимающаяся оборудованием подвальных помещений, утверждает, что у нее растут заказы на так называемые бункеры судного дня, специально оборудованные частные бомбоубежища. Люди даже спрашивали, поставляем ли мы чертежи, проекты, в основном для самодельных убежищ. Как будто они собираются строить свои собственные ядерные бункеры. Из реальной опасности пока видно только одно. Из-за роста цен на энергоносители на британских заправках резко подорожали дизель и бензин. Впрочем, любые ухудшения условий жизни людей британское правительство теперь легко спишет на ситуацию вокруг Украины. Политический кризис, который еще недавно переживал кабинет министров, здесь уже забыт. Александр Хабаров, Илья Мурдюков, Вести, Великобритания. Мы работаем для тех, кто не хочет отставать от времени. Смотрим 60 минут на платформе смотрим.ру. Просто Заведите камеру смартфона или планшета на QR-код и смотрите 60 минут, когда вам удобно.